Всем привет! Меня зовут Сергей. Хочу поделиться своим мнением о прохождении курса риэлтор профессии бизнес от Дарьи и Антона. Примерно год назад я задумался об изменении профессии и задумался чем буду заниматься дальше и случайно в интернете я наткнулся на видео Дарьи и Антона, зарегистрировался на вебинар, прослушал еще несколько вебинаров и решил приобрести курс. Приобретя курсы, начав обучение, что я заметил? На третьей неделе я заметил, что у меня начали улучшаться отношения в коллективе, отношения в семье. Вот. Я больше стал понимать окружающих людей. Больше стал брать ответственность на себя и за все то, что происходит вокруг меня. Что я получил в итоге обучения? Значит, В итоге обучения я бы так сказал, что я получил систему работы риэлтора под ключ. Вот, которая состоит из ряда инструментов, скажем так, современных инструментов. Это как продажи, общение с клиентами, интернет-маркетинг, создание сайта, настройка рекламной кампании, адаптация рекламной кампании сайта под недвижимость. Вот. Ну, в середине обучения я уже понял, что я получил больше, чем отдал. Так как мне стало понятно, что э, те знания, которые передают Дарья и Антон, результат многолетнего их труда вот, по поиску и подбору необходимой информации. Вот самое главное, самое главное, что я получил, э, что я получил работающую систему, вот, работающую систему риота, то есть э, с нуля. И до результата, до продажи, которой я могу управлять, в которой я полностью разбираюсь, я разбираюсь в тех инструментах, из которых она состоит, и даже если система даст сбой, я ее могу починить. Я хочу выразить свою благодарность, сказать большое спасибо Антону и Дарье за их труд, за их энергию, за ту систему образования, которую, в которую они вкладывают свою энергию. Также хочу выразить благодарность своим кураторам, службе технической поддержки и службе заботы. Ни один вопрос не остался незамеченным. Даже если ты новичок или продвинутый, неважно кто ты, на все вопросы были даны ответы. Постоянная поддержка, звонки, вопросы, как дела, на каком этапе, очень приятно. Спасибо вам большое и спасибо всем за внимание. Пока!